Итак, всем привет, с вами вот. Я в этом видео покажу, как же наказать читера. Ну, вы, наверное, все знаете, он уже нам звонит. Я, наверное, минутку включусь. Итак, давайте же посмотрим. Вот у нас чих, вирус. Ладно, давайте лучше ответим. Алло. Алло, у меня есть Да. Ты же у меня просил, да? Да. Ну, да сейчас я тебе дам подожди сейчас я найду его окей короче Хорошо. короче вот он вот у нас вирус да создан у меня антивирус выключен как вы видите вот включить вот. На нажимать вот у нас антивирусник так давайте ему все-таки кидали алло антивирус сделай демонстрацию экрана да, нажми там плюсик внизу и демонстрация экрана. Ага. Так, у тебя антивирус. Выключай антивирус. Да, Ясно все. Ладно, сейчас я тебе дам скину. О, вы. Да, на денежке. Да, да, на кристаллике и на монеты есть. Ха-ха-ха. Что? Что это? Что это? Вообще, ну я вас ничего не делаю. Что это. Короче, малой, <свист> Ты будешь. <свист> стой, стой. Да не плачь, не плачь. Стой, алло. Алло, поговори со мной, я тебе, может, я тебе дам пароль. Алло. Алло. Алло. Стой. Ля, ладно, ладно, не плачь, тебе сколько лет? Алло. Пять. Пять? Да. Эх, ну, давай, короче, ты будешь четыреть? Да? А я твой Windows не, не разблокирую. Ты знаешь это? А потом ты вообще... Зачем? А? Зачем не разблокируешь? А потом, что ты будешь с читами играть. Знаешь, как это обидно, когда вот ты ходишь там, например, там в копатели, да? Ты ходишь, ходишь, например, там у, у кого-то кого есть много монет, и тебе тоже хочется, тебе приятно было, если бы на твоем месте так же так, же так было. А? Нет. Ну вот. Нет. Вот, я тебе, я тебя, но я ты тебя. Ты мне пароль. Стой, стой. Не надо. Не плачь. Пароль, ну, Хорошо, мало тебе, суп тебе пять лет, да? У тебя есть да. У тебя нету никого из родителей там дома. Нету. Ясно. Ну так что, Малой, будешь еще читерить четыр или нет? Нет. Ну вот и правильно. А вот если будешь читерить, я твой бинту умаю. Специальная программа, которую ты еще не знаешь. Понял? Пиши пароль. Сейчас, да зачем? -да а, окей, пишу. Пиши. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Разблокировать. А -а -а. Ладно, ладно, все, все, не плачь. Давай другой. Алло, алло, это я пошутил другой. Пиши другой пароль. Пиши 4, 4 единицы. По-моему, такой. Все, Я мало... все, малой, больше, чтобы не 4 понял? Хорошо. Все, давай, пока. И вот, друзья, все у нас. Итак, подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.